Привет, с вами Катя Карандаш сегодня мы будем снимать распаковку на два слайма Вот таких вот От Мистер Бу вот, Да, Мистер Бу Так, значит, первый слайм красный С вот такими, вот я не знаю, как это называется С вот такими добавками Ну да А второй слайм с похожих на наклейки Такими фишечками, так сказать Начнем мы с вами с, пожалуй, этого Так, один, так. На прозрачной основе его, но никто не открывал. Он кристально прозрачный. Кликает. Так себе, ой, немножко рвется. Если его медленно тянуть, то растягивается. А так, если смякать, то как будто разваливается на кусочке но остается целым. Ребята, пишите в комментариях. Изменять этот, э, этот сайм или нет, ну, такого вот, зеленого цвета с цветочками, но я сейчас покажу один попробую достать вот такие, ой, извините, вот такие, так сказать, цветочки кликает не очень и на кусочки ну, с нами, так сказать, не очень это уже видно Не хрустит, не тянется. Можно сказать, как. Как какой-то. Какая-то. Это просто какая-то непонятный лизун. Нет. Ну, короче, это какой-то крупной лизун, похоже, очень сильно. Но не знаю. Это я, по моему формуле баночка хорошая. Я уже уверена, что он не увеличился. Хотя, ребята, он увеличился. Смотрите, Ну ладно, так уж быть положим его сейчас. И теперь посмотрим красный слайм вот, С такими добавками вот, И если вы хотите, чтобы это тоже было изменено Тоже пишите в комментариях Кстати, в этом слайме набралось очень много пузырьков Стою Вот этой баночке синяя крышечка Так Давайте я вам покажу добавку, она какая-то странная Мне она не очень нравится Ой, извините, порвало Хм, этот слайм вами лучше Здесь прозрачные такие, есть синие. Пузыни надуваются. Так, нормально надуваются. Ну, рвется как прошлый. Да. Мне уже не терпится их изменить, но я дождусь ваших комментариев и лайков. Чем больше лайков, тем больше шансов, что я его изменю. Их. их. Потому что я буду изменять сразу два нами. И очень, очень слайно красивые, но Ожгущиеся Не хрустящиеся, а на кусочки Давайте я попробую вот так вот долго делать, делать Ну и разваливается, просто эти штуки выпадают О! Нет, я не могу показать Так Не очень Ой, ребят, стянулся Ну, посмотри, не надулся о чуть чуть хрустит, слышите? а а, -а, -а чуть, -чуть. Ребята, хотите слайми и. Короче, эти слаймы. Даже если немножко плохие, то все равно залипнуть в них немножко можно. Вот прошлые моменты, помните, я не разговаривала. Это я залитла на этих слаймах. Ну ладно, как не буду. Я ваших комментариев. Да, я тут все выскакивает, ребята. Я сейчас всю комнату буду убирать после себя. Я думаю, что-то выскакивает из этого слайма. Написано, что это антистресс, ой, антистресс лизун. Ну, вот такие вот на сегодня антистресс лизуны были. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, изменять мне эти слаймы или нет. Я хочу изменить, ладно, всем пока!